Всем привет, дорогие подписчики, зрители, гости моего канала. С вами, как всегда, я, Медвода, и сегодня новый видеоролик на моем канале по игре Brawl Stars. Как видите, сегодня у нас будет сравнение двух довольно-таки интересных персонажей. Это новый боец, который вышел в игре Brawl Stars, Байрон против Мортиса. Концепт практически одинаковый. То есть, чтобы вы понимали примерно, что у Мортиса близкая атака, супер это прыжок. Что у Байрона тоже очень близкая атака, но, как видите, у него прыжок э, по воздуху. Ну, то есть, фактически... Э, ой, отставить. У Мортиса супер не прыжок, а у него э, супер... Э, так называемые его это... Э, летучие мыши. Вот, я немножко... Вот, но, видите, у Мортиса, кстати, можно даже Байрона как-нибудь сравнить с Эльприма, потому что, если вам данный видеоролик будет интересен, я думаю, мы сравним его с Эльприма, но он, типа, не наносит урона никакого при своем прыжке, он просто, э -э, так сказать, делает себе ускорение. Но это, скорее всего, для того, чтобы убежать, поэтому давайте проверим двух этих бойцов в захвате кристаллов и в Броуболе. Давайте начинать. Итак, вот мы и залетели в первую каточку. За меня играет Карл и Байрон. То есть, ну, конечно, логично. О, папа, вот это меня, конечно, на не сейчас реально хорошенько, так сказать, опустило на землю. Так, ну вот тут надо, наверное, помочь нашему Байрону. Так, очень интересно у нас все получается сейчас. Надо у нас против нас... Фактически Два ближника Так, ладно, не удалось мне убежать От Байронов Ой, точнее, не удалось мне его убить Ой-ой-ой, вот это, конечно, Шелли сейчас оставило мне вообще лол хп Так, ну что у нас У меня есть супер надо как-нибудь попробовать выловить Байрона вражеского. Так. Ай, лол, 500 хп ему оставил, не получилось. Я хотел, ну, типа, по красоте сделать и убежать. Так, а кто у нас там? Ч ты сливаешься, Васил? Блин, опять 600 хп ему оставляю. Что за ерунда? Не получается. Но я хотел супер У меня просто супер, видите. Надо пробовать залетать к Байрону. Ой-ой-ой. Вот, конечно, Шелли отреспавнилась очень и вовремя. Так, у меня, конечно, до ульта очень... Ну, кстати, видите, огромный плюс, что... Ульта сама восстанавливается, потому что на самом деле Байрона тяжело. Ну да, мы проигрываем эту катку, но мне понравилось геймплей за Байрона. Давайте перейдем к игре за Мортиса. Итак, вот мы уже за Мортиса. Как ни странно, за, за меня нету никакого Байрона. Но зато, против... Но все-таки, видите, есть такая тема, что Суперселл... Supercell... Так, отлично. Забирай тут Мортиса. Забираем. А, против меня все-таки есть Байрон. Я его изначально не заметил. Но я думаю, Мортис будет в перестрелке переигрывать Байрона. Все-таки. Блин, а не успел прожать так называемого ульту Мортиса. Да, не успел прожать. Так. Зачем? Так, забираем нашего вражеского Мортиса. Так, Байрон. Надо все-таки как-нибудь его тут выловить и попробовать... Так. Мортяга. Вот туда, отлично, у меня... Блин, не... нет, я успел прожать. Слышали звук? Звук был... Нет, почему, почему звук появляется Так, забираем Мортиса, вражеского Отлично, у нас уже Так, надо забрать Наверняка Так, отлично, Байрона, забираем Ай-яй-яй-яй, вот Мартюга, Мартюга Да ладно, что ты делаешь, братец Ой, ой ой ой ой Конечно, да. Вот тут нас, конечно, сейчас конкретно на землю приотпустили. Да блин, почему я прожимаю ульту, а я не убиваю. Да, ну все. 4 секунды. И на Мортисе мы тоже проигрываем. Хоть и выигрывали. Да, тут не повезло. Но что поделаешь? Давайте перейдем на Броубол за Байрона. Итак, вот мы перешли в каточку за Эдгара в Bro Так, я не понимаю, почему у нас даун оф Так, ну Бул у нас тут, кстати. Бул. Бул забьет, что ли? Серьезно? Путь сундуков у нас. Видимо, тоже ютубер какой-то. Так, ладно, давайте. Так, отлично, забрали. Но... Да, конечно, это победа. Эдгар э, очень хорошо проявил себя в броуболе. Довольно-таки странно. Давайте перейдем на Морсиса. Я, э, не компьютер потом. Хорошо, ну вы. У кого бабушка спросила? У, тебя... У меня, а сказал, чтобы ты мне передал. Ага, хорошо, давай. На выход! Выди, блин, вы, вы, быстрее! Я знаю! Эдик, я знаю! Итак, вот мы перешли играть за Мортиса. Так. Ой-ой-ой, там наши примычки получает конкретных трендулей так ну против двоих на море все тут, конечно против Байрона все таки мне кажется Байрон будет ой какой Байрон да Эдгар я короче клоун Забейте. а у нас автогола нет я выбиваю так надо отхилиться, потому что вылетает почему у меня вылетает ⁇ -мо ⁇ отдавай примыч куда ты сунешь поу так ну ладно давай мзи ну ч ⁇ стал отлично забиваем гол на мортисе это четенько так и что у нас получается? Опа-па. Там можно как-нибудь. И МЗ забивает, отлично. Побеждаем. И на Мордисе точно так же легко, как и на Байроне. Отлично. Итак, надо подводить итоги все-таки. Как вы думаете, кто лучше? Давайте заберем подарки от Cyprusel, которые нам дарят наши миролюбивые разработчики, которые совершенно не... Так, давайте, кстати, вот на Эдгара заберем. Так, где тут он? Эдгар. Я его полвидоса называл Байроном, но бывает. Ничего страшного. 10 монеток. Ну и давайте тогда купим на Нани очки силы и на биби очки силы отлично так все больше никаких подарков нет и откроем бравол пас так у нас есть маленький сундучок с которого конечно же ничего не выпадает и есть большой сундучок ну ка смотрим быстро раз два да ну три предметы что я надеялся уже охватка не то 50 монеток и Боец Лу, конечно же я его не получу, потому что у меня нету гемов на браул пасс, кстати, сколько он стоит браул Пас? Ничего, наверное, не изменилось, да, 169, по-моему, даже больше стало, не понял. Так, давайте подадить итоги, кто все-таки лучше, Эдгар или Байер, Эдгар или Мортис, почему мне хочется назвать его, э Почему мне хочется назвать его Байроном? Наверное, потому что на ютубе я только так типа, знаете, смотрю так, чисто просматриваю, какие, какой контент снимают, я вижу Байрон, Байрон, Байрон, поэтому я называл, называл его полвидоса Байрон, на самом деле это Эдгар. <coughs> вот. Но что хочу сказать насчет этих двух персонажей. Эдгар мне нравится больше, потому что его еще не пофиксили, я думаю, его сто процентов будут фиксить, потому что по-любому новый боец выходящий, он будет пофикшен. Но все-таки, скажите, они похожи даже модельками. И геймплей, конечно же, похожий. Ты должен делать все в крысу. Ну, то есть, по-другому никак. То есть, по-любому крыса, потому что у тебя маленькая атака. Примерно концепт одинаковый. Мне кажется, все-таки Эдгара еще можно сравнить, наверное, с каким-нибудь Эль Потому что у них тоже, типа, близкая атака. И супер прыжок только... Эдгар не наносит урона при э, падении. Он, типа, у, у него увеличивается скорость несколько раз, и он, типа, может улепетывать. Поэтому это тоже ему огромный плюс. Я думаю, давайте улучшим Фрэнка. Как раз у меня бабло есть. Улучшаем. Вот. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем спасибо за поддержку в прошлых видеороликах. И давайте я сделаю... Пишите в комментариях слово, давайте, какое слово. Звездные очки, и под словом звездные очки можете писать любой вопрос, на который я вам отвечу. И всем до новых встреч, всем пока-пока.